У каждого штата свой фольклор, байки и легенды. Но самые мрачные истории порой не декламируют, а шепчут. 50 штатов страха. Канзас. Крупнейший в Америке моток бечевки. Канзас. Известен торнадо и пропадающими девочками, но это не все, что в нем есть. Взять хотя бы наш городок. У нас одна из самых уникальных достопримечательностей. Она привлекает самых разных людей, включая тех мать и дочь, которых вы ищете. Эй, ты! Что? Ну, давай настроимся на позитивный лад. Когда в последний раз мы так далеко ездили? Когда папа был жив. Да, да, точно. А помнишь тот автофургон, который мы взяли на прокат? Он ломался чуть ли не в каждом городке. Мы не должны переезжать просто потому, что он умер. Все куда сложнее, ясно. Эй, а может, выйдем, разомнемся? Заезжайте посмотреть на крупнейший в Америке моток Бичевки. Эй, выходи! Ты только посмотри. Что это? Это наш новый дом. Нравится? Очень смешно. Так вот, чем люди занимались до интернета. Извините, вам помочь? Нет, мы просто хотим посмотреть на моток. А вы откуда? Спокойно. Мы не хотим спугнуть наших новых друзей. Тем более, если они хотят посмотреть на нашу гордость. Это действительно впечатляюще. Что скажете, юная леди? Разве не здорово? Все, я пойду. Что? Дети питают особую слабость к мотку. Пусть сходит, осмотрит его сама. Уверена, что ей понравится. Да. Ее от меня уже тошнит, наверное. Знаете, мы долго ехали вместе. Добро пожаловать во Фрэнсис, штат Канзас, дом крупнейшего в Америке мотка Бичевки. Его автор Грег Колкер начал его в 1954 Моток весит почти 9 тонн достигая достигает 4 метров в высоту. Наш моток – это современное чудо. Он из сизали, или, как говорят фермеры, лубиного волокна. Там, где простой народ видел лишь веревку, мистер Колкер увидел возможность. Мистер Колкер, любящий отец, посвятил этот моток своим двоим детям. По несколько часов в день, в течение 29 лет, он наращивал моток. Пока не пришло время представить это творение городу. И тогда подключились... К И вместе мы сделали моток таким, каким вы его видите. Ау? Что в будущем ждет наш дорогой моток? Лишь время покажет. Эй! Hey! Это не смешно! Итак, вы сами откуда? Из Оверленд Парка. Нет, в смысле родом. Из Оверленд Парка. Родилась и выросла. Очень хорошо говорите по-английски. А, ну, я лучше пойду. Дорогая, я готова выбираться отсюда. Амелия! Ну, пойдем. Добро пожаловать во Фрэнсис, штат Канзас, дом крупнейшего в Америке мотка Бичевки. Его автор Грег Колкер начал его в 1954. -м. Моток весит почти 9 тонн, достигая 4 метров в высоту. Мистер Колкер, любящий отец, посвятил этот моток своим двоим детям. Наш моток это современное чудо. Он смотан из и как говорят. Фермеры глубиного волокна. Амелия! Амелия! Вы видели, как она вышла? Нет, я ее не видела. Как? Она только что была здесь? Амелия! Наверное, она отошла куда-то. Извините, мэм, вы видели мою дочь? Она вот такого роста и. Амелия! Простите, вы не видели мою дочь? Она. Амелия! Дорогая, ответь! Это Амелия, оставьте сообщение! Амелия!